Набираем Заманду. новую команду. Набираем. Нам понадобится. Эти твои матроники тоже хорошие. Они очень классные и они мне очень нужны. Вот этот под сомнением. Вот тут такой слабенький матроник. Поэтому я не буду брать. Пожалуй возьму лучше бумажного матроника. Возь... Берем. И душтрапика не хочу. А вот этого возьму. Так вторая команда. У нас там должно быть Бонни, Чика, она лекает. И, пожалуй, нет еще СО, которое может разбирать. Вот этот чувак подойдет. И Фокси тоже. Фокси тоже хорош. Нет, давай Фокси, да. Все, я выбрал команду, а теперь снова давайте. О, Спринтрап, привет! Привет, Спринтрап! Привет, Спринтрап! Что смотришь на нас, а? Пиццу хочешь? Давай, давай, давай, дальше, Фредди, Фредди! Давай. Так, дальше, давай. Дальше, сейчас будет. Так, мы по -по появились тут. Нам надо пойти туда. Ой, ой, растение, опять, опять, опять он. Корешочки, пицца, а пицца, корешочки, пицца. корешочки. О, и я тут. Да, и ты тут. Музыка Фредди, правда? Да, прикольная музыка, да. Что? Что там внутри? Пицца, пицца, пицца, там пицца. Да, да, да, да, да. Там была пицца. Круто, круто. Оставили бы хоть кусочек? Ага, оставили бы. что не оставили. Желтый кружочек. Что это такое? О, это босс! Иди ко мне, пенёк. Вау. Да. Мои глазики его. И съешь пирожок, а потом заешь пиццей, Иди на пенек. Опять на пенек? Да. А Что мы по... Да, я ж я такой. Так, идем делать. дух жвачки. Это это стесняки! Все, уничтожили. Скелетик, скелетик, скелетик. Давай моего скелетика, да, скелетика. Да. да. Скелетик. Что? Зима. Зима наступила. Фрэд, холодно. Он пойдет сюда, погреться. Привет. Опять. Мы снеговики. Так, снеговик. Давай, давай. Вы давай, нас давай. Давай, давай. Давай, Да, давай. Это... Так. А, бумажные это веселятся в команде. Да, бумажные а, веселяться, веселяться. Ой, Бонни убили. Ах нашего Ах убили. Так, ты, глобитесь. Тухлый, тухлый, давай, давай, давай. Суть, пицца. Фу, прямо соусом. Ах, фу. Фу. Так, ура! Ура! Мы выиграем постепенно. Да, уничтожили! Уничтожили! Да, мы уничтожили. А я Чика! а я тика, а бумажные, я... возродили! бумажные, а возродились! Да, да, да, Фредди. Да? Чика, Давай, быстрей, плыви, <coughs> плывем. Ребятки, хаки О, срезники, опять. Срезники, ах выш. Какие-то черости. Бумажные победит Бумажные, молодцы. Кто это? Это бумажный и мои садатики. У нас с тобой, Фредди, классная команда! А вон там сундучок! <соспреклянный> сундучок! Кто за сундучок красненький? Бы. Опять он! Кракен! Из-за него у нас все ж вылетело! Да! А -а -а -а -а, вся программа, Ты. все! Да, мы себя уничтожим! Ты! Все, давай его, давай! давай. Уничтожаем! Нет! Нет! Нет! Да не уничтожены на наших братьев! Нет! Разбираем!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 Давай, плыви, плыви, плыви. А это что, грибочки тухлые тоже? Нельзя на них. О, кто это? Крокины! Кто это? Ах выш! Это выж... медсестры. Это медсестры в колпачках. Сколько же у нее хручек! Да. медсестры. Ах выш! Получайте! Сколько 10 штук насчитала. Дайте хоть одну. А это кто был? Привидение. Привидение. А внизу кто такой мотает? Все, мы выиграли почти. Почти выиграли. А кто это Это такие? глюканные, глюканные! Это кто такие? <къех> это щелкунчики, что ли? Кто это? Не знаю! Или цветочки опять! Или цветочки тут? О, я не хотела, а, фу, цветочки! цветочки. Лучшие, да, лучше кексики! Да, кексики! Будет... Пицца, пицца, а пицца! что, трясется там? Это лагающие, они залагались! А как они называются? Что это такое? У них... Чёрточка! Вас хотят 2 два два Ой, Они лагают! Четыре наверное, двоечники были. Ага, 2, 3, 2, 3, 2. двоечники! 3, 2, 3, 2. Да! Точно! И сейчас и мы... Это такая пасхалочка, да я вошел в эту, я могу пойти из его стены. Ты куда пошел? В пещеру, что ли? Куда прошел? то Вон там какая-то пещера из камня. Нет? Нет? Забудешь заходить? Ой, что-то... Не, не пускай? Нет, Раз. я, я, а я сквозь все они прохожу. Красные, а другие оранжевые. <как> что такое? Опять они, что ли? Отправились, Фредди, что ты их в то время находишь. Да нет, просто у меня тут ты такая вещь. Что это такое? Вон, не знаю. Это мигалка, что ли? Это да, мигалка, мигалка, мигалка. А, они арестовывают да. вот этих чуваков. Привидение, по-моему, это привидение. Тебе что-то в глаз, Фредди, попало, да? Давай я тебе прочищу. Давай, у меня кексик есть. Я всех лечу. Я же Чика, Чика. Да, Чика всех лечит. Давай, ой, да, ну поймай мне бабочку. Вот, ба... Опять? А это кто все-таки? Ты прям по утке прошел, Фредди, что-то ее затоптал совсем. Нет, я да. летаю. Кто это такой? Кто это? Кто это? Ну, кто так, это? убиваем этого чувака. Тоже называется 2-2-2. А я, фу, фу, тухлый, тухлый. Пусть, пусть, И еще больше тух. Почему-то такие Два большие тухлые! Два музычка нашлекают музыкой! Два раза меньше! Что это такое? Дождик на него! Дождик. дождик! Это не дождик! Это какие-то тухлые грибы летающие! Фу! Это, это, это дождик! Фредди, поймай мне бабочку! Хочу бабочку! Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу! хочу хочу, хочу, хочу, хочу. О, о, У него, у него стрелочки там! Это что, робот? Не знаю! По-моему, да. Напряжением. У него ток? Не знаю. А ты заметил, Фредди, кого Да! Это да, Я да! А прям круп, крупные. Да, были крупные! О, Это мышка наша, мышка! А что-то все веселится! А, новый патроник, новый патроник! Искритик маленький! Это что за гномик а -а -а. такой? Годни, это глазки, это иносклетик и маленькие. А нет, ручки больше. О, чем ножка. Ну, ж, да! Ура! Ура! Пошли, Фредди, дальше. Я хочу дальше посмотреть. Так. Что еще набираем никак никовного. Давай, команду, ребята, набираем команду. Помогайте нам. Помогайте, помогайте. Давай, давай, давай, Фредди, быстрей. Чика. Давай этих бумажных не будем брать. Давай возьмем кого-нибудь. Вот, например. Вот бумажные, они на наши атаки. Они два раза, то есть пицца да? кидаются и еще раз пицца. Катя, ты ничего не делаешь, второй раз бьются. Да? Да. То есть они самые сильные? Да. Ну, давай, вроде бумажные. Да, а, а сильные? Что, деле, самые сильные? Надо Их ты? Ну, давай. Давай, давай, ты, давай, давай. Три сильнее. Так. Давай. Фредди, ребята ждут. Давай. Так, ну, выбираем. Кто? Показываем настоящую игру, давай! Так, показали уже. Так, все выбрали. Да-да-да! Все, начинаем играть! О, Это этот маленький, он... Это у него что такие Это красивые когти, ноготочки? Это Какой прекрасный маленький! Опять, опять эти какие-то странные под напряжением. Роботы! Роботы! Роботы! Такое... Так, так давай мы идем, что ж светится! Так, да, давайте уже! Давайте, уничтожайте! Давай, Уничтожаем! Три пицца. Тремя пиццами! Трех роботов! Да. Ничего себе, пицца! Вот это пицца! Такую да. кажешь! больше пицца не захочешь! Тащит. Пицца тащит! Давай, Фредди! Давай, иди на пенек! Опять за пирожок! Или куда-нибудь за пиццу? А четыре целых четыре! Что ты их все время находишь, Фредди? Может, найдешь кого-нибудь другого? У тебя что-то тоже да. заглючило, Фредди, на этих... Робот. Да они самые уменные нападают! Долчок. Да, Смотри, Подавит. какой тухлой пиццы не берет! Берет только свеженькой! Эти роботы любят свеженькую пиццу! Давай мы еще, еще, еще, еще быстрее! Это щит, щит у нас! Что за щит? Это щит, мы он защищает нас! Мы стали невидимыми! Это наш щит, он нас сейчас защищает! Все! Щит отработал свое. Мелкий, ты тоже отработал. Большой институт тоже отработал хорошо. И Чика тоже новый матроник. Кто это? Что Вау, это, это? марионетка. А, это, это фантом марионетка. Она Уже должна быть на длинных ножках. Почему такие короткие ножки? Она нас оглушила. Да ладно, нам щит поможет. Давай, давай, давай, давай, давай! Давай, Фредди! Так да, кексики кексики oh, тащат, кексики кексики да, тащат. Она просто не возьет, везет. Да мы, мы с... уничтожили Ура! ее. мы ее получили к себе. Что, ребята мы их уничтожили, все все все. Итак телепортируемся, а я могу? Нет не могу я. Давай уже Фредди. Так идем идем идем. Будем идти. Так утка, давай обратно. Все. Ты что, яйца будешь нести, Фрей. Все, Тебе я теперь зачем, утка. Я теперь нормальный стал. Ура! Ой! Это, это было понять. Это были? Кто это был? Это были паучки. Такие паучки? <связь> да. У страшные. Какашки сверху что ли? Какая-то кучка непонятная на ножках. И с фонариком. Или это глазик? Да, не, не знаю, Чика. Я тоже не поняла. Щика, Быстро это... уничтожали. Ты как-нибудь дай посмотреть. Да. Давай, заходи куда-нибудь, Фредди. Хватит болтаться по полянке. Ты что, пенечки любишь? Вот. Не люблю. А вот любишь, точно. Пенечек нашел. Любишь Да, люблю. Камонцы, ребята. Давай, пошли дальше. Хочу сундучок, розовый сундучок! Вон, вон, хочу вон! Розовый? Хм... Попробую тебе его достать! Ой! Это что было? Это был луч смерти? Это был водяной луч! Вода? Вода! Ничего себе! Попить можно! Слушай, зайди куда-нибудь, Фредди, уже зайди! Хватит ходить! Сквозь пенечки! Я так и не пойму, он там елочки? Или огурчики? Вот это что такое зеленые? Так, я их нашел! Все, конец! Еще не, еще не все потеряно! Ой, а что это от него отделилось? О, это волшебные диски! Космодиски! Да, по-моему, это космодиски! Космодиски! Он меняет цвет! Красные, синие, зеленые становятся. Уничтожили, да, его уничтожили! Мы его уничтожили, б... уничтожили? И, и нас полякали пиццей и кельсиками! А он нам щит не уничтожил? Щит исчез. К... Нет, щит у нас остался. Да... Кто это? Кто это? О, о на этих кучках с ножками сидят какие-то... Кто это? С вертолетиками! Карасончики! Карлсончики, Карлсоны! Это был мои крабики! Какие крабики! Это не крабики! Ну, это как ку кучки что что они. Да! Так, вниз я какого Не могу пройти. Ой! Вот это елочку прошу. Да что ж такое-то? Где ты их находишь, Фредди? Опять ты их нашел! Давай их уже быстрее! Еще пицца нам! Жарьте! Уничтожаем! Пеките нам пиццу! Да, пеките нам пиццу! Давайте, пуляйте быстрее! в него! Быстрее! Еще! Пицца! Уже, пицца! Наверное, штук 50! Да, уничтожим их! Пицца! Ура! Ура! Пицца, ура! Ура! Пицца! Фредди, пицца! Пицца! Пицца! Да-да-да! Пицца! я! А то ты что-то такой грустный! Воновый Матроник! Кто <свист> это? Плачущий ребенок! Плачущий ребенок! Он на мой Майнкрафт! Он из Майнкрафта! Он, он весь квадратный! Это душа, плачущая ребенка! Она, Она нужна по теле совы! Он очень сильный! Он маленький, да ударенький! что он хочет? Он... Мы его уничтожили, получили команду. Его надо взять обязательно, а то на нас обидится. Так вместо кого взять, я не знаю. Пока что он нам не нужен, но когда будет побеждать сову? Он нам Давай. Я считаю, Фредди. О, кофеварка, глядите! Я могу получить эту кофеварку, если Даша буду в этом мире быть. Ну давай, выбирай. Кто это? А че у него червяк из уха торчит? Красный червяк. Это провода, Чика, не пугайся. Да. Это провода. Так, атакуем его. Сама... Да, Пиццай! Пицца, пицца, пицца! А Какие-то зубы там кусают. Что это за челюсть такая? Я не знаю, Чика. Это чья челюсть? Все. Мы победили, ребята! Да! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Все, иди, Фредди, иди! Найди кого-нибудь другого! Карта. Карта! Куда ты хочешь идти? По карте? Я хочу идти в море! Там есть кое-что интересненькое! Ты поплывешь? Нет, я... я... Ты пойдешь? Без лодки? Я а, летаю, я что? летаю. А, это что лед был? Лед что ли? Нет, нет, я летаю, я летал. Вау, что квадрат это был квадрат. Это, это, это квадрат, это прямоугольник. Да, прямоугольник. Это прямоугольник. Это прямоугольник. Да. По-моему да. прямоугольная. Так, делаем. Музыка, Настя, с полегкой музыкой. Улучшили? Да. Вы, а кстати, долго держите! Кто Новый матроник. Кто? Кто? Ага, Фредди, милый! Фредди, а почему он сидит? Не знаю. Он не хочет драться? Нет, он ну хочет, он нас атакует. Нет, он сидит. Думаю, просто притворяется. Он нас атакует, он летает! Он не летает, он сидит. Он летает. Мы О, его уничтожили, все, уничтожили. Все, мне почему-то это жалко. Не знаю почему. Он такой милый. Но сейчас мы его получим в команду! У нас он в команде, гляди! Давай, Давайте. давай так Выбирай. Выбирай, Так, вторая команда у нас вот такая. Все, выбрали! да Идем в бой! Во, Фокси бежит к охраннику! Хорошо, давай! Беги, беги, Фокси! Кто это? Опять а вот они! Опять они! Смотрите, какой круг Под круг. И круг. Это показывается, как мы за кого мы сейчас атакуем, ребята. То есть тайчика еще знает, будет знать это. Оглушили их вроде того. Атакуем! Атакуй! Атакуй! Шарик! Темные ноты, да! Щит! Уничтожили его! Фредди, ты молодец! Так, давай! Фредди, иди, иди, иди. Тож ты прям ходишь, Фредди, по воде. Это точно не лед? Я летаю! Так да где ж ты летаешь? Ты просто ходишь! О, еще я получил щип! Он не понадобится. Давай, бери его. Это, по бесконечный щит, или не, не бесконечный. Мангл! Да, это мангл. На праздник. Ты опять решил на сушу вернуться? Или ты опять летаешь? Я летаю, Чика. Так, я почему-то там не могу пройти. А, Давай, ты бесконечный щит! Фредди, быстрей со своей командой, бегом! Луч водяной. Нет, не поможет. О, Нет. я его заморозил, видел, заморозил! Ты видел? Ты видел? Я Тебя заморозил, да, видели? Летали. Летали. Такой я такой на Фредди пустил. Ничего себе! То есть он может летать. Он синий его наш. заморозил, заморозил его. Он не может нас атаковать теперь. Он головой шевелит. Ничего себе! Он когда шевелит головой, вылетает какое-то привидение. Ничего Уничтожили. себе! Уничтожили! Ничего себе! Вот это да! Ура! А тебе больше нам эта маленький штука маленький не нужен, потому что у нас бесконечный щит. Ну, давай, Ма отключай! Давай, да, отключай. давай, давай! Сейчас будет. Давай, Фредди, отключай, отключай быстрее! Так, попробуем большего и ребенка, что он нам даст-то. Попробуем его, опробуем. Так, лучше дело набирать обороты. Сейчас, сейчас, сейчас будет. Хотя нет, пожалуй не пожалуй. Я снова выберу эту команду. Так, сейчас выберем, выберем. Так, молодцы, ребята, справляемся. Так, ну, Бонни, Фокси и Чика. Чика нам тоже понадобится. Давайте. Да, песчинки. Да, никуда. все. Бомбой на кого-то смотрит. Это кого? Может, на нашу Чику? И зубы. Да, зубы хорошие, хорошие, да. О, опять они. Опять ну, они. Мы сейчас с вами разберемся. разберемся. Да, помурзшки, по Нас полекал этот ребенок. Он довольно сильный. Ах уж мы вас заморозим! Давай привидением эм его, привидением! Музыкай! Такая огромная волна музыки! Ура, угу. ура, ура! Вот он. в честь нашей команды! Ура! Да, салют, салют! Что а в этих происходит? домиках? В этих домиках что-то страшное? Ты ходил Фредди в домике. Я не ходил, но скоро мы не пускают. <связь> не, да, пускают не пускают нас, не пускают. Не в один домик. Хочу в домик, хочу в домик. Все, подарки он нам взял. Подарки? Где подарки? Подарки вот, вот. Можно? можно открыть. Давай откроем, посмотрим, когда закончим драться. Давай. Пицца, пицца у нас есть. Быстрее. О, он снегом нас кидает? Снегом? Он снегом кидает? Или это у него он да, снегом. Разряды? Снега у нас кидалка. <смех> <смех> Попробуем тут обойти. Подарки забыли открыть. Посмотрим потом подарки. Давай. Только, на, только я тут пройду, пожалуй. Да, но, не но я не могу пройти. Я не могу пойти. Влево, почему-то. Мне что-то мешает. Но могу пойти вправо. Хм, может, вправо. А, я знаю почему. Все, я обратно. Ура, ура, ура, ура. Ура! Идем, идем, идем, идем мы по травке, по травке, Хлепо по лужайке. травке. Давай, Фредди, заходи куда-нибудь уже. Да, так, мы сейчас пойдем в шестую локацию. Хотя не понял, что с этим ключом делать. Может, у Фредди мы открыли? У нас еще один проем остался. Только как его открыть? Мы пошли, открыли все. Так, как стоит, танцует. <свист> <свист> опять, <свист> опять, <свист> опять, опять, <свист> Нападай! нападай, Нападай! Давайте. Нападай. Приведения! Привидение! опять, опять, опять, Два опять, опять, опять, да опять, да. опять, И паучки! А мы быстро! Все, мы с ними разобрались! Ура! Команда идет дальше! Дальше! Да! Идем, идем, идем! И как-нибудь Фредди, идем, не забыл подарки идем, открыть! Идем. Да, не забуду! Ты забыл опять? Не забыл заб... Фредди? Нет, еще! Нет? Еще рано? Нет, еще рано! Давай, быстрей, быстрей! Все, разобрались! А сейчас можно? Хочу подарки посмотреть! Вот, Смотри. подарки! Да, можно! Ну, давай, открывай! Все, открыл! И там, по-моему, Кексик и пицца? пицца? Да! да. Держи, Чика! Что-то я не почувствовала не заметила кексика! Ты его сам съел? Нет, я тебе его оставил! Мне его оставил? Да! Понятно! Ой, дровосеки! Здравствуйте, Мы что, Все, что ли? Да! Даже пока не успела сказать! Да, потому что мы сильные! Да, мы сильные! Сила! Сила, сила! Фредди! Сила! Фредди и Чика это сила! Да, Фредди Чик, Чика это сила! О, это кто? Это, это еноты! Мошки. Еноты? Еноты! Вау! Тут есть секретная нычка. Я ее открыл. В этой локации тоже должно быть что-то тут интересненькое. На все кнопки я понажимал. Все, по пооткрывал, подкрывал. А теперь стоит искать новый проходик. О, крабики! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Какие у вас колышни красные! А мы? И на что них же нес? Почти сварились, красные, красные, красные! А моих пиццы и на ура, пиццу. ура! и съедим пиццу с крабиками. Хорошо, что у нас бесконечный щит и подарки. опять. Он. Ой, ребята, боимся мы. Фредди, что у нас опять что-нибудь вылечит, Все! упрямляет, а как вылетает. Уничтожили! Ура! Ура! У нас мы быстро победили. Ничего не успела нам сделать? Ничего не успел. Поплыли, Фредди, моторчик. А это кто? Чайки? Чайки? Чайки? Чайки? Mm -hmm. Вроде не было Фредди чая, да? а Опять вы! Ах, вы ж про... Брат... Да, а? Давай их быстрей, Фредди, разбирайся быстрее с ними. Пойдем. Дальше. Уничтожаем. Мышка пришла к нам. Иди, мышка. Тика, Такого же цвета, как и ты. Так, пожалуй, я здесь тоже, пожалуй, разберусь с этой. Куда ты пошел, Фредди? Куда? Чайку. Так. Мышка, это была? Была мышка. Мышка? Была. Была мышка. Да. Все. Я попал в глючный мир. Цветочки, ромашки. Все-таки Фредди, это по-моему не огурцы, это елки возле пенечков или деревья. Странные тут деревья. Деревья, как пенечки. Да, сейчас посмотрю на карте. Куда пойдешь? Куда ты хочешь, Фредди? Интересно, ну, мне кажется, мне тут чего-то. Вот тут я не закончил или тут. Ну, ты сходи. Схожу. Обязательно, Чика. Обязательно. Я скажу. Итак, сейчас мы пойдем, должны куда-то пойти вот сюда. Давай уже, иди! а пойдем! А вроде вверх надо идти, а ты вниз идешь, нет? Ох, нашел! Ты специально, что ли, мышь эту нашел? У нее огонь на хвостике! Да, огонь! Давай уже, продвигайся! Продвигаюсь! Рей. Хочу посмотреть дальше, что там будет! Хочу новых приключений! Да, будут тебе новое приключение. Так. Идем. Вот тут. Давайте. Ой, давай, привидения. давай, давай, давай, приведи. Они быстро с привидением расправились. Шустрые они какие-то. Да, что шустрые. Снимите, пицца, я? пицца! О! Я зачищу щит. Он нам меньше урон нанес, чем Давай, должен. Все, пицца. пицца это сила. Пицца это сила. сила. Пиц... Чика, нет! И пицца это сила. У нас у удата в Фредди. Пицца это сила. Да, пицца нет. это сила. Давай дальше идем. Так, идем, идем, идем, идем, идем. Идем, идем, идем, идем, идем. Вот опять! Опять! Подарки! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Быстрее! Еще! Кидай! Кидай! Кидай! Кидай! Поведение! Давай! Выполняй задание! Быстрее! Фредди, по-моему. Топчешься на месте! Или а ты что? думаешь, куда идти? А, нашел ты! Да топтался на месте! Нашел! себе приключений! Да, нашел! А почему ты ходишь на месте? Просто мне... Я расследовал местность ищешь куда идти? Да, Шай. Ну что, все очки все подсчитали? Может, продвинемся в другое место? Мы здесь ходим уже очень долго, Фредди. Да, теперь мы продвигаемся в другое быть, ты место. ты уйдешь куда-нибудь в другое? Я уже ухожу отсюда. Давай быстрее, пока опять никого не наш... Вот, нашли уже. Эти быстро сейчас мы их разберемся. Да, разберемся, все разбираемся. Все, давай, пошли с команды, Мы все идем за тобой, Фредди, веди нас. Да, я вас... Веду, да? Веду, веду, веду. Да, веди. Вон даже птички. Чайки, чайки. Чайки под снегом летят. Ничего себе. У них прям тут смена миров. Смена времен года. Лето, зима. Лето, зима. Весна. Нет, весны тут. Зима, лето. Давай, да. быстрей, быстрей, быстрей. Это лето, да зима. То это, не знаю. Не знаю. Зубы такие. Так, покажьте мне где-то тут, и нам надо сюда. Так, вверх, наверное, надо. Наверное, а вниз. вниз идешь почему-то. Нам просто надо вниз. А туда нельзя выше идти? Выше, выше! Выше можно! А почему ты все вниз идешь? Иди выше, выше, выше! Опять Вау. швачка! Видно, кто-то из ребят ее пожевал и бросил, и она прилипла! Не дает нам пройти! Давай, да. уже быстрее! Так, здрасте! Да, купили все. Все пошли. Пылесосики, птички, пчелки, с косой какие-то жучки инопланетные, похожие на смерть. Да. И глазики. Так, все, пожалуй. Что берешь? Что? что берешь? Беру я вот это, вот это. Пчелку обязательно возьму. И вот... И аптечку. Да, аптечку. Аптечку, аптечку Давай, аптечку. мы с аптечкой дружим. Чика с аптечкой дружит. Тоже лечит. Дружит, лечу, дружит, лечу. дружит, Давай, марионетка. Марионетка пришла к тебе. Да, марионетка пришла ко мне. Темнота... Вау! О, опять тухлые растения! Тухлые, опять тухлые, вы? тухлые, тухлые! Видно, их долго не поливали! Тухлые, тухлые! Да, тухлые! Какие-то противные виды! Противные, да, ребята, противные вид! Да, и противный! Невозможно, пиццу тухлую делаю! Да, и точно! Темнота! Ой, Фредди, боюсь! Боюсь, Фредди! Давайте все страшно, не могу. Ах, боюсь! О, Давай быстрее! Бомбу, может, возьмем! Как жахнем там всех! Как жахнем! Жахнем, жахнем! жахнем. Обязательно! Конец. Обязательно конец жахнем, жахнем! Пахни быстрее! Ты! Это капканчики! С да, капканчики. В капканчиках есть кто-то еще! Кто-то в капканчиках прячется! Кто бы это мог быть? Кто, кто, кто? Давай уже, бей! Тут становится чика холодно, тут в, этой, в этом лесу. Так, Поэтому ]我在... нам надо в какое-то укрытие. Так, пицца против капканов. Да. да пицца это сила. Капканы. Пицца не это сила. Все, уничтожи. Дождь. Фу, Фу, противно. Фу. Так, чика становится холодно. Теперь идем в пещеру. Там тепло будет. Все, а тут не, не так страшно. А что это кто-то в тебя бинокль смотрел, что ли? Круг такой. Бинокль, да? Бинокль кто-то смотрел? Это наш фонарик. Это фонарик? Это, это... И... Ой, это... Мыши. Это колечки от дерева. Отпиленные колечки дерева. Пенечки, попиленные на Это пенечки да. с котиками? Да Да, да, да, пенечки, пенечки. Зубами пенечки. Уничтожили мы их! Тика, ты тика, да, Да. Уничтожили мы их. Опять кто-то на нас смотрит. По-моему, мы под наблюдением. Кто-то на нас смотрит, боюсь. Это наш Повоюсь, фонарик! Ой, какой фонарик! Я не вижу фонарика, я только вижу тебя, Фредди. <связь> Привет! Опять продает. Да, Попробуй. продает. Глазик. Можно глазик купить? Так мне не хватает денег. То есть я могу О, кто это? посражаться! Возьмем? Посражаюсь с кем-то. Пято возьмем? Пока мне... Мы обязательно это возьмем, у меня не хватает денег. А, у тебя да. Это что такое? Это а, скелет 02. Это скелет? Это эндоскелет, то есть металлический. Угу. Там, сейчас надо найти Опять босса. Ты на своей плыви, плыви, плыви. Это вот плыви, Вот это что ж такое, медсестр, покоя? Нет! Что, они все к нам лезут и лезут? Какие-то шаптенки у них, шапочки. Ах, вы же все уничтожили? Ох, уничтожили. Спасибо, смерть. Ты хорошая, смерть, косой. Да. Хорошая, теперь тут где-то должен быть босс. И если не ошибаюсь, то босс должен быть. Ты где что, его тут нет? Застрял? Нет, я не застяп. Просто тут где-то должен быть босс, а его тут нет. Отойдем а, в ту локацию. О, ты опять в пенечке. Ой, клубничка, клубничка, клубничка, клубничка, клубничка, Давай. клубничка, клубничка, Давай. клубничка Давай пицца, поймаем. пицца. Давай поймаем, да, поймаем. А если мы поймаем, он, он, он, он мы его Ой, покушаем хорошо, потом. Что? Покушаем! Бумеранг. Фредди, там был Это бумеранг. была коса. Это такая коса, как бумеранг. Да! Ничего себе! А что она может делать? Она может что? Разрезать? Она да, разрезать. Врага нашего, она, она только на врагов пуляется. О, боссик! О, это бой? Это бой? Это босс! Это босс? Босс! ха ха, -ха. он так смеется он очень весел! Он думает, что он непобедим! Мы победим его, Фредди? Да, победим! Обязательно! Потому что мы сильные! Все, мы его уничтожили! Ура, ура, ура! Ура, ура ура, ура, ура! Мы все веселимся! Да-да-да-да! Все, все да, все. Да, салют, салют, салют, салют, салют, салют, салют! Пошли дальше, Фредди! Пошли! Я в этот глючный мир, там где-то должен быть босс. Так, о, Тангоу! Здравствуйте! Привет! Привет! Привет! Кто такие? Провидение! Зеленые. А, Натти, Натти, Пицца, мы вас угостим на сейчас! Пиццей, Пиццей угостим! Угостим! Усиленная музыка! Да, и музыкой мы сейчас вас угостили. Вон, едите, и она заморозила, музыка, музыка. заморозила. Показывали видела музыку. Получите, чика? ура, мы ты победили. Ты видела, чика, когда она стала это, серой? что она заморозилась. Но. Опять ты включена в мире? Да, Вы, в Глючном мире? мире, да. Я с этого босс. О, нет, нет, нет. Пожалуй, я пока что. Я сейчас возьму. Нет, не сюда. Обратно, обратно. Да, все, обратно. Ой, кто это? Это кошмарный Бонни Хаулинский. Ничего себе. Опять включено. Ты в пенечке что? Нет, я не в пенечке. Я мире. в ключеном. Я в ключеном мире. Итак, меняем игроков. Что нам понадобятся глазики. Вот этот чувак. И ягодка. Хьюкана нам тоже понадобится. Теперь играем. Все. Мы должны посражаться быстро, потому что у меня глазики есть. Неплохо. Неплохо, неплохо. А Интересно, сколько ему снесет, если я, я сделаю вот так? Сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. Я сделаю вот так. М? Что будет? Ему... ему жизни? Не знаю, выбирай. Фредди, давай, выбирай. Так, все, сражаемся. А. Бомбы, взрывайтесь! Большой, ты целый огромный монстр! Наша команда такая маленькая, маленькая. Да, а ты огромный! Сколько он пиц сможет выдержать? Я Только не еще знаю. Еще еще, еще, еще! Я уже насчитала двадцать, двадцать Музыка. Усиление музыкой. Еще четыре. Двадцать пиц! Еще три. Тридцать одна. Еще. Ой, уже не могу сосчитать. 40, наверное. Еще пять. Сорок И еще пять. 50! Пятьдесят пиц ребята. Да-да-да. Да, да. В этом яйце что? Там Ради, кексики. Что? Дайте мне кексики. Дайте, дайте. Держи, чикар. Я проголодалась. Я съела. Спасибо. Фредди! Люблю я кексики или пиццу. Да. А вы, ребята, любите кексики? И Конечно пиццу? же, они любят! Напишите в комментариях. Один. Это значит, вы любите пиццу, но значит не любите пиццу. А это кто такие? Это у нас... Белые... Бонни. Бонни белый. Да. Называется как-то как вот так, по-английски. <.head> Ура! Привидение! Сейчас мы его закидаем пиццей! пиццей. Сколько да, уже? Пиц а -а -а -а. Пицц пиццей много! 22, 20... 25! 20... 20... Заморозился, заморозился! 27! 20... 30! Ах он... ты от... ж! Он... Он... он откидывается, смотри, как отходит! Он 30... 5. заморозился! 35! Сорок пиц! меньше, чем на того, ушло монстра. Да. Да. да? Давай уже, Фредди, иди дальше. Так, мы идем. Так, теперь я, пожалуй, пойду это мир. Да. Вертолетики. Нет, это не вертолетики. Это самолетики, да? Да, самолетики. Что-то Чика совсем стала не узнавать самолетики. Да, да, да, да. Давно мы их не видели просто. Давно не видели, да. Давно они видели монстры какие-то. А есть. А это кто тут? Подкрепление. К нам подоспело подкрепление. Да. Я а попробую, что? пожалуй, поставить следующую команду. Я... Так, убираем. И сам первую команду вот эту. Чика, так, Бонни, ты тоже нам нужен. Вообще ребенок, ты тоже нам нужен. Хотя пока что он, мы его тоже. Теперь вот икону Фредди. Ты и, и кого мне выбрать? Кого мне бы выбрать? Фантом-марионетка, ты как раз мне нужна, поэтому я тебя выбираю. Готово! Интересно, где тут еще другие локации? Я их не вижу, но они где-то должны быть тут. Точно я знаю, что не здесь. Я помню. Так, Смотрим! Смотрим! Смотрим! М -м -м. Ты заблудился, Фредди? Нет, Ты я не заблудился! Нет, я не заблудился, я смотрю, куда мне можно пойти. А мне пойти в пещеру! Кстати, как хочу я в воду. Я бы тоже зашла. Ты, Фредди, в воду больше не пойдешь? Не пой... Я пойду, конечно же. А ты больше не летаешь? Не летаю, плаваю на удочке, на своих скорлупочки. Летаешь, хочешь, плаваешь? Да. Какой ты, Фредди? Я в утку вошел, я начал летать. Классный. Я на утке классный летал. Ты, Фредди, Фредди, ты классный. Да. Вы... А, да что такое? Вот это мы точно не хотели найти здесь. Пошли! Все, дальше, уничтожили! Да. Пойдем выше, выше по воде. Да, по воде. Давай выше по воде, выше, вверх, вверх, вверх! К свету, туда, быстрей! Поехали, быстрей, еще! Нам грибочки пустят? Нет, нет, не пустят. Мы можем через грибы пройти? Ох, крабики! Я вспомнил Пробеги. одну штуку! Давай примени, примени, если это можно. Так, да, я... мне надо пойти в первую локацию. Сейчас пойду в нее. Первая локация, и... Нет, во вторую лучше. Там есть утка. Так, в нее войду и... Вот, Я появился в глючном мире. Но только теперь мне надо быть очень осторожным. Опять они! Давай, пять пиц! Давай лучом, еще четыре, девять, еще шесть, пятнадцать, кексики, кексики, кексики, двадцать пять, ой, уже тут сколько, наверное, тридцать, точно есть, еще десяточек, сорок, наверное, о, точки, точки, а точки помогают, да? Кекси, кекси, да, кекси. Спасают, да, спасаешь, спасаешь, спасаешь, наши, наши. А это наши тучки? Наши. Ой, я думаю, это не наши. Ух ты, Фредди, что-то я запуталась. Теперь мы идем вот сюда, как нам пройти вот сюда? Тут только тут не знаю, как тут пройти, да? Хм, тут что-то не мешает, барьер. Опять эти непонятные. Какие-то странные роботы! Роботы, да, странные роботы! Ах, вы ж... О, ми маленькие медвежата! Так, атакуем их! Разбираем! Кексики! Давай. Это, наверное, разряды. Фредди, это разряды от него исходят. Это разряды какие-то. Так, да-да-да. Иди, да, да. иди шаров. Ура-ура! Мы победили! Мы идем поб дальше! Победили. Ждем результат. Пойдем, пошли, Фредди! Идем-идем. Давай вверх, на... вверх иди. Вверх, задавай я туда. Я пытаюсь, Да нет, пытаюсь, ты вниз пытаюсь. идешь. Туда иди, вверх. Что -то что -то можешь, что ли? Я не могу, не могу. Вот не пускает, мне, что вот мне мешает пройти что-нибудь. Я, я пытаюсь, но мне мешает что-то а -а -а. пройти. О, нет. Я хотел. Какие okay, огромные у него шары. Ой, пружинки! Болтики! Это мы балтики. его разбираем! Запчасти! Да, запчасти! Род, запчасти. О, разбираем. Разбираем. Давай посмотрим, что там кексики! Ты извини, я ничего не оставила! Ничего, я новое сделаю! Вот кексики! кексики, кексики, кексики! Ура, ура! Мои кексики! Салют из кексиков! Ой, ребята, представляете, если бы салют из кексиков был, как бы было здорово! Петь, охрененная! Она очень большая! Ты видел Чика? Я, я немного тебе оставил. Так, по-моему, мне, я не могу тут пройти. Или могу все-таки? Я не могу? А какие зубищи ты видел? Зубич... Это Сюда укусила бейбот. Чика, а Чика укусила. Это, это я кусаю, так кусаю, я так, ребята, смотрите. -ка. О, все, робота разгрызла. Пополам на болтике. Ура! Какая я крутая! <звук> да, типа а не тоже нам помог, он тоже разобрал немного. Так, тут, по-моему, не, не, не пройти. Или я все-таки пройду, или не пройду? Нет, я не пройду. Мне надо идти, к сожалению, вниз. Так, я не знаю, как, как там пройти, но, в общем, мне надо посмотреть советы Фреддера. Так, пять пить. А кому они пошли-то, Фредди? Ну, кого уже нет. Кого-то там. Да, я тебе. Да? Ой, спасибо! Объемся! Нет, Чика, ребята, не может объесть, она может есть все время! Пиццу и кексики, кексики и пиццу! Никогда да. не бывает много пиццы и кексиков. Да. Чики правда много, много пиццы и кексиков всё. не бывает. Идем дальше. Так, нужно сначала поменяю тут моих строчек. Нет, пожалуй, я сделаю следующим образом. Вот так, так и так. Мы уже почти все сделали. Так идем дальше. Идем дальше, дальше, дальше. Это плюш какой-то. Так, ну, у нас почему-то у нас не собираются деньги. Я не знаю, почему. не, не знаю. Вот мы... много... смотри, эти же не тухлые растения, это какие-то зелень. на, на плечи кексик прыгает. Да, видел. Да видел. Да, я видел тоже. Я видел. Давайте посмотрим на нашего работника. Кто это? Может, не надо? А, это скот?